Привет, аудитория. 19 февраля, воскресенье, пройдет у нас очередной турнир UFC Fight Nights, очередная бойная ночи. ночь. И на очереди у нас главный бой снова карда турнира в весовой категории между Марлоном Верой, Чита Верой и Кори Сенхегеном. Марлен Вера, 30-летний боец из Эквадора, провел в профессионалах 29 боев, в 21 из которых одержал победы. Ну и в одном один бой закончился ничьей. Свой а свои 30 лет его можно смело уже назвать ветераном и все. Вера выступает в промоушене с далекого 2014 года. За эти годы Марвин выступает, выступал. Выступал нестабильно, чередовал победы с поражениями. Крепким и жестким бойцам, таким как тот же Джон Линникер, Дуглас Сильва де Андраде, Сон Донг Жозе Альда, он проигрывал. Но ну, первая значимая победа, после которой на Марла, на Веру обратили внимание, была после шести лет его карьеры в UFC против молодого проспекта Шона Амели. Вера отбивала своему малоопытному оппоненту ноги. После боя перешел на конвас, где Марлон забил сахарка граунд энд паундом. Победную серию, которая позволила попасть в топ-5 дивизиона, Эквадорец начал с двух викторий над пенсионерами Дэви Грантом и Фрэнки Эдгером. Я ни в коем случае не хочу унижать, принижать заслуги Марлона, но в принципе это так. На момент боя эти два товарища шли на спаде свои. Форме, в принципе, всех удивила его следующая победа над довольно крепким бойцом Робом Фонтом, так как Марлону давали в этом бою мало шансов. Ну и, в принципе, по технике он проигрывал. Роб переигрывал а, веру в стойке, но Марлон как будто чувствовал в этом бою, когда надо взрываться. И вот в эти моменты Эквадорец наносил столько урона фронту, что, Фонту, что перекрывал а, все его достижения за проведенная минуты боя до этого. В противостоянии с Домиником Крузом, лучшие годы которого уже давно, в принципе, позади, который падал от каждого хорошего попадания Веры, бой с дамой закончился победой Марлона нокаутом. С проведенных поединков можно сделать вывод, что Марлон Вера достаточно жесткий боец с тяжелым ударом, также может похвастаться хорошим уровнем джиу-джитсу. Если из преимуществ можно назвать отличный держак, хоть Вера много пропускает, но с таким... Подбородком это не критично, по крайней мере, ПК. Высокий уровень джиу-джитсу и крепкий подбородок на данном этапе карьеры позволили эквадорцу не проигрывать свои бои досрочно. Ну и неэнергозатратность стиль ведения боя в совокупности с неплохим кардио легко позволяет Марлону проходить 5 поединки. Но прошу заметить, что он, ему доставляют проблемы все-таки жесткие бойцы, высокоуровневые, ну топовые. Кури Сенхеген, его оппонент, одногодка Марлон, ему также 30 лет, боец из США, провел в профессионалах 19 боев, 15 из которых одержал победы. Является он базовым ударником с относительно неплохим, неплохой защитой от тейкдаунов. Также Кори отличается отличным кардио, хорошим футворком и жесткими ударами. В UC выступает всего 4 года и уже успел попасть в топ-5 дивизиона в этом промоушене. Есть по сложному списке Кори Викторина над серьезными оппонентами в UFC. А также три проигрыша. Первый стерлингу, который на первой минуте перевел Кори, забрал спину и задушил Сен-Хегена Что говорит о пробелах в борьбе, партере против мастеровитых оппонентов в этом аспекте. Второй прогресс был от Ти-Джи но это был довольно близкий бой. На мой взгляд, больше для победы сделал все-таки Кори. Ну и третье действительно заслуженное поражение именно решением судей было против Петра Яна, где Петр во второй половине боя просто деклассировал Санхегина, в крайнем бою Кори победил досрочно жесткого оппонента в лице Сонья Донга, перебив того в стойке и нанеся травму, с которой Сонг не смог продолжить бой. Ну и в этом бою уже Кори Сенхегин пропускал заметно меньше ударов, чем в том же бо бою предыдущем своем с Петром Яном тем же. Ну то есть защиту он все-таки подтянул. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне Кори, только в росте это будет преимущество на 7 сантиметров. Остальные показатели практически равны. Борьбу в этом бою мы, если увидим, то минимальное количество, возможно, в том случае, если кто-то пойдет добивать после потрясения своего оппонента. У Кори навыков вполне хватит защищаться от тейкдаунов, от того, что может предложить в этом аспекте Марлон. Если же в борьбу полезет Кори, то на земле шансов у Веры будет побольше, так как его джиу-джитсу будет получше. Я думаю, Кори это понимает и особо туда лезть не будет. Исходя Из вышесказанного мы увидим яркое противостояние именно в стойке. Преимущество Кори тут на лицо. Техника футворка, разнообразие арсенала ударов, как руками, так и ногами, постоянные смены стойки. Этих навыков вполне достаточно, чтобы победить в этом бою. Ну, у Марлона я вижу шанс на победу только в ожидании подходящего момента для проведения атак, в которых нужно нанести максимальное количество урона как это было в бою с Фонтом. Но сент на хороший держак, поэтому у Веры потрясать его с каждым, плотным, с каждым плотным попаданием, как это проходило в бою с Крузом, не получится. Если посмотреть на оппонентов Веры, то Эдгар, Грант и Круз это те оппоненты, которые уже не то, что прошли свой пик формы, а находились на момент боя на его спаде. Тот же Роб Фонт, Роба Фонт не назвать стабильным бойцом. Да и кого значимого бил Фонт в своих боях? Сбитых летчиков Марайса и Гардента, благодаря которым он и попал в топ дивизиона. Все. В этом бою я жду начала как минимум четвертого раунда, а как максимум прохождения полной дистанции 25 минут. вероятно всего будет победа Кори решением, но это... Смешанное единоборство чуть -чуть Плюс на таком уровне допуск Любой ошибки чреват досрочным Для кого-то победой, а для кого-то поражением Я на самом деле Кроме того, что не верю в победу Марлона Тупо просто не вижу, как он может это сделать. Не то, чтобы мне не нравится выступление Веры, и я отношусь к нему негативно. Наоборот, он молодец, что добился места в топ-5, не обладая высокими техническими навыками. Плюс смотреть его бои очень интересно. Но он тупо не встречал у себя на пути бойцов уровня Кори Сентхегена. Ну, я не то, что там занижаю достижения чьей-то Веры. Ну, то есть, ну, технические навыки относительно там, других ребят со топ-5. Ну, и если Марлен выиграет, он очень сильно меня удивит. Нахождение в топ-5 это просто вопрос времени. Мне кажется, пока эквадорец не встретится с кем-то из Нурмаговедовых у или Саидом, и еще тот же Ядонг дышит в спину. Я поставил на победу Кори за 1.84. Меня этот кэф устраивает полностью. Вы же, кто не успел словить этот кэф, потому что я знаю, что уже на него коэффициент занизили. Можете посмотреть э, коэффициент на победу Кори единогласным решением. Думаю, дадут э, на этот бой, э, на победу Кори решением достаточно неплохой КФ. Ну, это мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылки находятся в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно в субботу, ну, могу раньше, варианты ставок на этот и другие бои турнира, которые мне интересны. По ним я делаю не, не делаю видео видеообзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить пост. Также подписывайтесь на YouTube канал. Страж сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте. До следующего видео. Пока.